Я живу лишь в голове, эту боль мне не унять. Я живу лишь в голове, но все ж хочу я летать. Я живу лишь в голове, эту боль мне не унять. Я живу лишь в голове, но все ж хочу я летать. Появился я тогда, когда мир утратил свет. Я встретил в нем тебя и назад дороги нет.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 очку <laughs>